Здравствуйте! Чуть больше трех недель назад я показывала низ отделенной орхидеи. И сегодня решила вернуться к, к нему снова, потому что буквально за три недели очень много изменилось в этой орхидее. Итак, вы видите, большая детка на, орхиде... на... срезанном на пеньке орхидеи. Вот вторая детка. И вот детка на цветоносе орхидеи. Что же с ними такое случилось за три недели? Давайте вместе посмотрим. Буквально три недели назад я показывала вот этот корешок, который уже около четырех сантиметров только проклюнулся. И вот за эти три недели... На этой детке выросло буквально 9 корешков. Вот и здесь корешочек. И вот с этой стороны в глубине корешочек. И вот, и вот. Это точка цветоноса. В общем, 9 корней. Снизу еще вот такой же большой корешочек. И также начали наращивать, начала наращивать корни, корни. И вторая детка. На ней уже два корня размером около трех сантиметров. Даже малышка. И то вот здесь вот проклюнулся корешочек. Видите? как действует весна, хорошее освещение, плюс хорошее питание, полив орхидеи. И она очень быстро начала наращивать корешки. Скоро нам нужно будет ее отсаживать. Вот и все на сегодня. До свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.